здравствуйте меня зовут флянку игорь я создатель VIP клуба электромобили в этом видео я хочу привести вам один из аргументов в пользу электромобилей То есть для начала я хочу ну, чтобы вы посчитали если возьмем ну, нормальную э, ситуацию, когда вот человек живет э, в городе, то есть он имеет э, свой автомобиль ну, среднего класса, который э, расходует э, ну, при нормальной езде 10 литров на 100 километров. Э, по городу э, нормальный владелец автомобиля где-то ездит ну, обычный 100 километров он проезжает в день, то есть давайте посчитаем расход который получится при езде по городу используя бензин и посчитаем сколько обойдется при езде использования электромобилей ну, давайте посчитаем 10 литров ну на сегодня стоимость возьмем 20 гривен где-то ну плюс-минус 20 гривен умножаем на 10 получается ну, точнее 10 литров на 20 гривен получается 200 гривен в день то есть считаем теперь в месяц ну 30 дней умножаем на 30 это получается 6000 гривен и разделим на курс доллара. 25. 240 долларов получается затрата в месяц по городу, если ездить. Значит, давайте посчитаем сколько в год. 240 умножить на 12. То есть в год получается 2880 долларов. Ну, давайте еще посчитаем один момент, вот отталкиваясь от суммы, которая уходит в год. Значит, давайте разделим стоимость электромобиля на эту сумму. Чтобы мы сразу поняли, сколько у нас автомобилей и за какой период вылетает в трубу. Значит, ну возьмем там 16 тысяч долларов разделить на 2880, то есть ну пять с половиной лет. То есть, каждых пять с половиной лет у нас в трубу вылетает один очень хороший электромобиль, то есть. То есть за такую сумму можно купить хороший качественный электромобиль. Ну правда, не новый, но с 90%, ну, 90 как бы состоянием, если считать процентов это идеальное. То есть получается 90%, но это тоже идеальное как бы состояние. Поэтому. Ну и посчитаем, сколько обходится в месяц проезда электромобиль и сколько пойдет за пять с половиной лет. Значит, ну 10 получается 100 километров мы э, считаем, получается у нас ну, 10 гривен это по дневному тарифу, если по ночному то вообще будем будет 7 давайте тоже ну будем считать там по минимуму, значит 7 гривен в день умножаем на 30 и получается 210 и умножаем ну по факту то что за день уходит на автомобиля с внутренним с двигателем внутреннего сгорания то у нас уходит в месяц на электромобиле. Значит, ну, соответственно, умножаем на 12. И получается у нас в год 3000 гривен 150. Ну, 3150 гривен. И умножаем на 5,5 гривен. У нас получается 17000 гривен. То есть это в 25 раз меньше ну и соответственно если мы посчитаем то что считаете за пять с половиной лет вы ну, тратите на бензин стоимость электромобиля то в следующие пять с половиной лет вы уже экономите эти деньги на новый электромобиль а еще пять лет то вы уже на два сэкономите а так вы ну, скажем так выбросите их на воздух Это мне напоминает ситуация как люди покупают сигареты курят их и тоже деньги выбрасывают на вредную привычку то же самое сравниваю как человек который имеет автомобиль с двигателем внутреннего сгорания он заливает бензин и у него это уже как вредная привычка. Заливает, заливает, заливает. Оно все в трубу вылетает и вылетает. Поэтому вот вам реальный пример экономии денег. А люди, которые сэкономили деньги, это тоже честно заработаны. Поэтому все, кто купили электромобиль, они честно заработали большие деньги. Ну, э, как бы я надеюсь, меня <смех> понимаете о чем я и не будете там злобные там писальщики по интернету там, не будут меня там внизу под видео там сильно опускать <смех> за это и особенно курильщики. <смех> Ну, я просто хочу вам показать преимущество электромобиля перед автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Ну хорошо, на этом как бы я заканчиваю видео. Все что я хотел и сказал. Поэтому предлагаю вам присоединяться к нам в клуб, приобретать электромобиль и продвигайте вместе с нами новую и экологически чистую и очень экономную технологию. Спасибо за внимание. До свидания.